Привет-привет! Сегодня мы тренируем ноги с акцентом на приводящие мышцы. Будем подтягивать внутреннюю поверхность бедра. Для тренировки тебе не нужно никакое оборудование, только пластиковая бутылка с водой. Бутылка должна быть пластиковая, не металлическая, чтобы ты могла ее сжать. Если ты здесь новенькая, обязательно подпишись на мой канал. Тебя ждет много классных домашних тренировок. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем! Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Ноги на ширине плеч, руки можно держать на поясе, можно держать у лица, колени слегка согнуты. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко, без топота, без падения на пятки, без ударов по коленям. Кому можно прыгать, мы начинаем перепрыгивать с ноги на ногу. Кому прыгать нельзя, те просто переносят вес тела. И вращение руками по большому кругу вперед и назад. Локти вперед и назад. Кисти. Закончили наклоны в сторону. Тянемся туда глубоко, далеко. Чувствуем, как у нас все растягивается. Вращение корпусом. В одну сторону колени не сгибаем. Динамически тянем заднюю поверхность бедра. И в обратную сторону. Колени слегка сгибаем и вращаем вовнутрь. И наружу. И голеностопы. Вращаем в одну сторону и в другую сторону. И второй. И в другую сторону. Закончили и переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение приседания с широкой постановкой ног. Мы ставим ноги шире плеч, носки, расставим в сторону. Где-то на 45 градусов. Из этого положения мы опускаемся вниз и поднимаемся вверх. А, тут важный момент. Во-первых, мы следим за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. То есть такого движения быть не должно. Но в то же время мы когда поднимаемся, мы представляем, что у нас между ног фитбол. Если у тебя есть фитбол, ты даже можешь его поставить между ног. Если нету, просто ты представляешь, что у тебя между ног фитбол, и ты как будто бы давишь бедрами на вот этот фитбол, но не коленями, то есть не должно быть вот такого движения. Ты, тебя, ты давишь всем бедром. Не коленом, а всем бедром. И поднимаешься вверх. Таких мы делаем 15 медленных повторений. Готово? Погнали. Один. Два. Три. Прямо концентрируемся на этом Движение вверх, пять. Шесть. Давим полностью бедром вовнутрь. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. Отдыхаем. И повторяем еще два раза. Упражнение. Готово. Если тебе не хватает отдыха, жми паузу. Отдыхай и продолжаем. Погнали. Один. Два. Поднимаемся медленно. Три. Концентрируемся на вот этом вот движении бедер. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15 Буквально пару секунд, дыхание у нас не сбивается, тренировка медленная, мы концентрируемся на мышцах, ты должна, стараемся прочувствовать именно вот эти приводящие мышцы. Готово? Погнали. 1. два, три.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 закончили отдыхаем и переходим к следующему упражнению а следующее упражнение у нас выпад в сторону с балансом мы ставим ноги и сейчас мы смещаемся делаем выпад в сторону поднимаемся поднимаем ногу вверх и снова выпад баланс здесь важный момент и должна не должна вот так вот падать на эту ногу то есть мы контролируем Свой вес в каждой точке движения. Мы ставим ногу и опускаемся. Не должно быть вот такого падения на ногу. В любой момент времени ты должна контролировать свое тело, свои мышцы, давать инерции и потянуть тебя вперед. Готово? 15 повторений на каждую ногу. Работаем. Один. Два. Три. 4 5 6 семь восемь 9 10 одиннадцать 12 тринадцать четырнадцать Пятнадцать. Закончили. Один. Пять. Семь. Восемь. Дванадцать. Дванадцать. Тринадцать. Я двигаю руками для баланса. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем и повторяем еще два раза. Готово. Погнали. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. Меняем ногу. Один. Два. Три. Четыре. Шесть. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили коротенький отдых, и у нас еще один раз. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили, меняем ногу. У тебя, кстати, приводящее, когда ты вот так встаешь, работает как стабилизатор. И у нас получается активное сокращение, а потом изометрическое сокращение как стабилизатор. Круто работаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Отдыхаем и переходим к следующему упражнению. Не ту воду пью. Это мне нужно для тренировки. Для следующего упражнения мы используем бутылку с водой. Сейчас тебе может быть сложно, потому что ты, наверное, такого никогда не делала. Мы кладем бутылку между колен, зажимаем ее стопы вместе. То есть стопы не должны быть в сторону, либо широко. Стопы вместе. Мы держим бутылку четко между колен. Не здесь это будет легче. Не здесь это легче. Четко между коленными вот этими вот чашечками. Из этого положения мы приседаем и поднимаемся обратно. Важно, ты когда приседаешь, у тебя колени хотят разойтись. Мы не даем им этого сделать. Мы давим, мы держим бутылку. То есть важно, чтобы бутылка не упала. Таких мы делаем 12 медленных повторений. Готово, работаем. Один. Два. Ты прям можешь чувствовать здесь. Три. Места креплений. Четыре. Приводящих. Пять. Шесть. У тебя же там не одна мышца, у тебя же там целый комплекс. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12, закончили. Может быть такое, что ты одну ногу больше чувствуешь, чем другую. Это у тебя мышечная доминация, это нормально. Большинство людей, они будут чувствовать одну ногу сильнее. И тебе важно этот момент контролировать. И если ты, например, чувствуешь больше правую ногу, то тебе надо сознательно больше давить левой ногой, чтобы ты ее тоже почувствовала. Потому что обычно мы держим бутылку, мы держим не двумя ногами, одновре... а одинаково давим. А у нас мы используем одну как опора, а второй давим. Так проще. Тебе надо этот момент контролировать и давить второй ногой тоже. А у нас второй подход. Готово. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, отдыхаем. И у нас еще один подход. Сегодня тренировка медленная, такая спокойная. Мы прицельно работаем приводящие мышцы пульс практически не взлетает сильно высоко но это не значит что тренировка неэффективная главное чтобы мышцы работали те которые нам нужны готовы зажали бутылку и погнали один два три Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Фух. Отдыхаем. И переходим к следующему упражнению. Мы садимся на пол. Снова у нас эта бутылка. Никуда она от нас не уходит. И мы берем ее стопами. Очень важно, чтобы ты держал ее не вот так стопами, а именно вот этой поверхностью. Ты можешь даже разуться, снять обувь, чтобы тебе было комфортнее, чтобы ты понимала, что она должна лечь вот в это место, в подъем. То есть вот так ты зажимаешь колени в сторону. И из этого положения ты поднимаешь бутылку вверх. То есть ты не двигаешь ногами вот так. Ты разгибаешь колени и сгибаешь колени. Держа бутылку. Стараешься колени внутрь не сводить. Они будут хотеть свестись внутрь. Это нормально, если у тебя слабая приводящая. Мы зажимаем бутылку, поднимаем и возвращаем. Поднимаем и возвращаем. Стараемся, чтобы стопы у нас не переходили вот так. Когда ты будешь делать вот так, у тебя включится квадрицепс. Нам нужно выключить квадрицепс, поэтому мы держим. Ну, колени развернуты. Стопы вот так. Готово? По 10 раз. 3 раза по 10. Или давай сделаем по 12. Давай по 12. Готово? Погнали. 1, 2, 3, если бутылка выпадает, ничего страшного. 4. Заново ее перехватываешь. 5. И продолжаешь. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Фух! Ты чувствуешь? Я чувствую. Я надеюсь, ты чувствуешь так же, как и я. Отдыхаем. Пару секунд. И продолжаем. Взяли бутылку. И работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. У меня уже горит все. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, Фух, класс. Кстати, это упражнение, оно классно помогает. Знаете еще при какой проблеме? Когда нарушение пронации, вальгусные, когда стопа заваливается вовнутрь, это как раз из-за того, что у тебя некоторые мышцы слабые, а некоторые мышцы перегружены. И вот это упражнение, оно как раз качает те мышцы, которые слабые и которые провоцируют вот этот вот... Вальгус. У нас еще один подход. Так что делай это упражнение, делай эту тренировку, включай ее в свою программу. Готово. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Уф! уф уф Не знаю, как у тебя. У меня приводящие уже тупо горят. Даже, кстати, не вся приводящая, небольшая. У нас же что-то как? У нас здесь есть такая большая мышца. И вот такой вот пучок маленьких. И нам нужно тренировать и большую, и маленькие. И вот если ты чувствуешь жжение вот здесь, это как раз места креплений вот этого вот пучочка. Блин, опять я не ту воду взяла. Все, мы активировали. Сейчас мы активировали приводящие. Дальше мы будем делать базовое движение на ноги. В которых приводящие тоже работают. И так как мы их уже активировали, они будут работать лучше. Потому что, фишка в чем недостаточно просто тренировать какую-то мышцу, которая у тебя отстает. Важно еще научить тело включать ее в работу с другими мышцами. Потому что у нас тело работает все вместе. И если мышца слабая, то у нас другие мышцы доминировали над ней, и она выключалась из работы. И у нас основная цель какая? Кроме того, что нам еще нужно тренировать ее тело, включать ее в работу, чтобы в дальнейшем у нас эта проблема не возвращалась. И поэтому у нас сейчас будут наклоны на одной ноге. Мы поднимаем одну ногу, а колено мягкое, то есть колено сгибается ровно настолько, насколько ему нужно. Мы наклоняемся и возвращаемся обратно. Если тебе тяжело, ты можешь после каждого повторения ставить ногу. Если нет, лучше не ставить это стабилизационное упражнение. И у нас а, эти мышцы, кроме разгибателей-разгибателей бедер, у нас эти мышцы работают в статике. Что нам очень-очень. Это упражнение на стабилизацию. И у нас а, все мышцы ног и корпуса сейчас будут работать в статике, на то, чтобы сохранить баланс, на то, чтобы удержать тело в ровном положении. Готово? Двенадцать раз. Один. Чем ниже ты наклоняешься. Два. Тем сложнее. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9 10 одиннадцать, 12 если ты наклоняешься достаточно низко и ты уже поработала мы уже поработали а приводящие, ты можешь в конечной точке движения почувствовать как она включается не на ну, как бы не в активном сокращении а в статике но ты должна чувствовать как она включается меня и ногу. И продолжаем. Старайся концентрироваться на мышцах, старайся чувствовать, что работает. Готово? Погнали. Это залог 1. Хорошие тренировочки. 2. 3. 4. 5. 6. Семь, восемь, девять, десять. Ой-ой-ой, чуть не упало. Одиннадцать, по... двенадцать. Еще два раза. Готовы? Погнали.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 Одиннадцать двенадцать. Меняем ногу и работаем. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать видите? Вы заметили, что у меня эта нога по стабилизации чем-то Это нормально. У тебя тоже может быть такое, что у тебя на одну ногу леет, а сложнее. И у нас третий. Подход. Или это был третий. Не, по-моему, у нас еще один. Я бываю, забыть. Задуматься о чем-то, завтыкать. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу, работаем.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 Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, отдыхаем. И у нас стандартные приседания. Работает все. Работают приводящие, работает квадрицепс, работает бицепс, работает ягодицы. Мое любимое базовое упражнение. Ноги на ширине плеч. Носки смотрят либо четко вперед, либо если у тебя не хватает растяжки в голеностопе, слегка развернуты в стороны. Из этого положения мы опускаемся до параллели с бедер, с полом. Ты уже должна чувствовать здесь мышцы. И поднимаемся обратно. Важно следить за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Не перепрогибай поясницу. То есть не надо вот так вот делать такой красивый прогиб. И вот так вот приседать. Это неправильно и вредно для спины. Бедра в нейтральном положении, четко под ребрами. Из этого положения мы приседаем. Не перепрогибай спину. Готово? 20 медленных повторений. Погнали. Один. Два, ты чувствуешь приводящие? Три, я чувствую. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отдыхаем еще два раза. Я люблю такие тренировки, где... Пульс не взлетает, где ты не дышишь вот так. Но все равно ты чувствуешь, как мышцы работают. Готово? Продолжаем. Погнали. Один. Никуда не спешим. Два. Работаем медленно. Три. Концентрируемся на мышцах. Четыре. Следим, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Пять. Шесть.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 18 19 20 закончили отдыхаем шорты закручиваются я так и не смогла найти шорты которые бы не закручивались все в рекламе позиционируют шорты которые не закручиваются нифига подобного и у нас еще один подход готовы погнали один, два, три. Не закручиваются только те, которые такие, как трусы. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили, отдыхаем. И сейчас у нас еще будет добивочка. Вы уже должны чувствовать мышцы. Если не чувствуешь, старайся в следующий раз больше на них концентрироваться именно стараться прочувствовать, что работает, стараться сконцентрироваться на мышце, стараться ее... Её... Видишь, я стою, я вообще ничего не двигаю, просто сокращаю мышцы и расслабляю. То есть тебе надо научиться вот так вот сокращать каждую мышцу. Бицепс, трицепс, квадрицепс, бицепс бедра, ягодицу, приводящую, икру, пресс, кор, спину. Каждую мышцу тебе надо научиться сокращать. Вот так вот встать сложно, но когда ты работаешь... И не отвлекаешься там на что-то, а концентрируешься на мышцах, ты сможешь это сделать. Но это приходит со временем. И мы снова берем нашу бутылочку. Садимся. Берем бутылку между колен. И сейчас мы будем ее сжимать, задерживать и отпускать. Сжимать, задерживать и отпускать. Не знаю, на видео заметно ли движение. Сяду вот так. Смотри, сжала отпустила таких мы делаем 12 повторений готово работаем сжимаем со всей силы жмем отпускаем сжимаем отпускаем бутылка четко между колен сжимаем отпускаем сжимаем отпускаем 4 сжимаем отпускаем 5 сжимаем отпускаем 6 сжимаем, отпускаем 7 сжимаем, отпускаем 8 сжимаем, отпускаем 9 сжимаем, отпускаем 10 сжимаем, отпускаем 11 сжимаем, отпускаем 12. И второе упражнение мы их будем делать суперсетом. мы ложимся на бок. И вторую ногу мы будем поднимать вверх, поднимать вверх и опускать на, обратно полностью. Мы на полне кладем и снова поднимаем. Их движений мы делаем 20 раз. Готовы? Погнали 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Закончили. Меняем ногу. И продолжаем. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И снова бежим. Сразу же Перерываю. Готовы, сжимаем, отпускаем, сжимаем. Хорошо сжимаем на максимум. Отпускаем. Два, сжимаем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 Отпускаем две. Сразу же переходим. Рекомендую не переворачиваться, потому что в прошлый раз мы после бутылки работали эту ногу, теперь мы работаем эту ногу. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.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 Бутылочка. Погнали. Жимаем, отпускаем. Один. Жимаем, отпускаем. Два. Жимаем, отпускаем. Три. Жимаем, отпускаем. Четыре. Жимаем, отпускаем. Пять. Жимаем, отпускаем. Шесть. Семь. Жимаем, отпускаем. Восемь. Жимаем. Отпускаем, сжимаем, отпускаем. Десять, сжимаем, отпускаем одиннадцать, сжимаем, отпускаем двенадцать. И работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Старайся не сгибать колено. Одиннадцать. 12. Если согнуто колено, тебе будет легче. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Чем длиннее а, нога, тем сложнее поднять, когда согнуто, легче, чем когда она выпрямлена. Готово? Погнали. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 восемь девять 10 1 два три 4 5 шесть семь восемь девять двадцать закончили сейчас еще растянем сразу же чтобы мышцы не забились чтобы они расслабились Ноги шире плеч, носки смотрят четко вперед, стопы, пятки от пола не отрываем. И мы смещаемся в одну сторону максимально и в другую сторону. Чувствуем, как тянется приводящая мышца. Стараемся с каждым разом сесть все ниже и ниже. Еще один раз. Закончили. Стараемся руками в пол и провисаем. Стараемся, чтобы колено было четко над пяткой, не двигалось вперед. Чувствуем, как натягивается здесь, как натягивается здесь. Провисаем. Закончили меняем в сторону закончили садимся в бабочку стопы максимально близко к себе я не рекомендую брать руками под стопами потому что тогда получается ты немножечко меняешь угол наклона а это не нужно. Лучше взять себя руками за щиколотки. Локтями мы давим на колени и разводим в стороны. Спина ровная и мы наклоняемся вперед. Не округлим спину, а с ровной спиной наклоняемся вперед. Давим локтями на колени. Чувствуем, как тянется приводящие мышцы, которые мы только что тренировали. Закончили. Одну руку ставим а, назад, упираемся на нее, и второй рукой давим, тянем только одну сторону. Закончили. Давим. Закончили. Садимся в пистолетик и тянем. Не напрягаем. Стараемся быть полностью расслаблены. Тоже концентрируем расслабление закончили переступаем упираемся локтем и разворачиваемся максимально назад закончили делаем то же самое на другую ногу пистолетик Уступаем, упираемся локтем. И разворачиваемся максимально назад. Закончили. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Обязательно поставь лайк. Напиши комментарий. Для меня это очень важно. Мне приятно. Напиши, какие тренировки мне снимать. Еще что тебе нужно. Чего тебе не хватает. Подписывайся. На мой канал подписывайся на мой инстаграм я там рассказываю много чего о питании о тренировках о самооценке о принятии себя о том как э, быть в форме без заморочек как есть все без запретов без срывов без э, головного мозга и вот этого вот всего. с тобой была лагартиша пока пока